Здарова, Коки, с вами Серый MLGamer, и в этом видео я научу вас делать музыку на санвоксе. What the fuck, fuck, Но перед тем как я начну, вы должны подписаться на мой канал и поставить этому видео лайк. Ого, лайк поставлю. Итак, что же такое санбокс, и почему я выбрал именно эту программу для написания музыки? Ну, во-первых, это не вот эти вот ваши Apple Studio, <связаны> не вот эти вот все ваши программуйки. Да-да, видите, здесь нет пионерова нифига, а вместо него есть вот такой вот список который записывается последовательность нот. Этот список это характерный признак трекера. Поэтому во-вторых, санбокс это трекер. Но не простой. А золотой. Кстати да, санбокс разрабатывает Александр Золотов из Екатеринбургер. Поэтому санбокс это еще и российская программа. Да! Четвертый. санвокс это бесплатная программа. Ты пользуешься санвоксом только потому, что он бесплатный, а так бы уже давно, как нормальный человек, пользовался бы Full Studio. студию. Вообще-то у меня куплен санвокс на телефон. <служда> ну что это значит? Ну это значит, что на компьютеры Sunvox бесплатные, а на телефоны платные. Как бы вообще мне все равно. Но мне удобнее на телефоне обычно писать музыку, поэтому я купил на телефон. Ну, В пятых это, конечно же, функционал нашего Sunvoxа. Только посмотрите, сколько здесь модулей. Просто рай для хардкорщика что? Так, для хардкорщика должен быть ад Ах, какая разница, все равно Майнкрафт на хардкорной сложности не прошел Ни на какой сложности не прошел Ну вы не волнуйтесь, что здесь так мало модулей По сравнению с вашими этими программками или сколько там у вас? 9, 5, 10, 5, 10, 5, 4, 5 Здесь ведь есть... Ова! Огромнейшая библиотека различнейших санвокс-модулей, сделанных пользователями санвокса Ну правда это не VST плагины Но лично мне они сейчас вообще не нужны мне нужен был раньше всего один WST-плагин Это автотюн ну, потому что я не умею потому что... Послушайте мой голос Не умею петь Это... Вот Но с недавним обновлением Автотюн появился в санбоксах, так что теперь мне не нужны WST-плаги. это размер этого приложения. Знаете, у меня был такой телефон от фирмы Lenovo, у которого было всего 8 гигабайт памяти. Это в 8 раз меньше, чем у меня сейчас в телефоне, в моем новом на которые я снимаю это видео. То что же бы тогда было на этом моменте? Ого, лайк поставлю. А вот что. Вот. Вот туда умудрялся помещаться. И оставалось еще место на пару игр. И, и все. дальше остальные.. 7 гигабайт это системное приложение. Ну, седьмое там, пусть будет производительность. Что ж, работает все очень хорошо на всех устройствах. Супер класс расколбас. Вот сейчас вам даже покажу. Вот все в реальном времени работает буквально. Вот, слышите, вы, как... Скачает! Да, Только что похвалил. Ну, такой себе результат. Да, кстати, оно вот так вот должно было звучать. Да, тр трек с компа 2019-03. Как бы, я считаю, что здесь виновата не программа, а виноват автор этого трека. То, что не оптимизировал, там, всякое такое. Ну, а хотя, многие просят, чтобы Александр Золотов наконец-то сделал э, многопоточность в Санвоксе. Если вы не знаете, что такое многопоточность, в общем-то, вот почему Sunvox. Так, а теперь поговорим о том, как же все-таки найти и установить Sunbox на компьютер. Давайте откроем браузер. Так, значит, открываем наш сайт warmplace.ru И значит вот, вот тут вот выбираем санвокс. И скачать санвок. Ну, вот этот вот. выбираем. И все. Теперь, значит, перетаскиваем вот эту папочку. в Любое место. Я вот пере... я перетащу вот сюда. Так, ну мне перетаскивать не надо, у меня уже установлен Sandbox. О, ладно. Короче, вот, чтобы удобнее вам было, заходите вот, значит, вот, там, где вы распаковали эту папку, тут вот папку Sandbox, Выбирайте вашу операционную систему, там архитектуру. Сделайте ярлыки, рабочий стол Давайте теперь напишем бит Итак, давайте создадим новый проект Шаблон пустой Знаете, заготовки и шаблоны плохо влияют на творческий потенциал Итак, что нам нужно сделать, чтобы написать наш идеальный бит? Так, для начала давайте нажмем вот где-то в этом месте два раза так, вот. открылся у нас список модулей давайте из этого списка выберем генератор давайте попробуем набрать ноту не звучит э, генератор а знаете почему потому что он не подключен к нашему выходу давайте мы это исправим Значит, зажимаем клавишу shift и перетягиваем Ава соединилась разъединить мы можем э, точно так же, ну можно в любом направлении разъединять, теперь наш э, модуль звучит давайте теперь э, Изменим наш генератор. Так. Громкость на максимум. Форму волны прямоукольную. Так. И давайте послушаем. Офигенный бас так ну давайте его сейчас пропишем э, знаете в каком стиле у меня будет э, трек э, знаете сейчас э, уже не мод ну, треп вот это да хип-хоп это уже э, далекое прошлое сейчас самый крутой жанр это Поэтому давайте как-то по хардкорному э, напишем наш бас. Э, ну, напишем в нотелях. Изменю значит вот здесь шаг редактирования, э, чтобы быстрее написать бас. И погнали. Так, и сделаем прерывание вот сюда, нажимаем Так, отлично, давайте послушаем. Медленно для хардкора нашего. Давайте мы э, изменим BPM вот, В свойствах проекта так, Давайте название изменим Пусть будет э, Так, ну давайте какое-нибудь э, мелодичное напишем Пусть будет называться э, про... Так, и давайте э, BP у нас будет 160. Для хардкора это такой BP. И количество тиков в строке 3. Ну, то есть, воображаемый тики у санвукса есть. Все мы снова тикали, а часы все тикают. Про меня тут пикало, про тебя тут тыкало. Послушай. Да, сейчас вот хорошо учится. Так, теперь давайте мы добавим ударных. Для этого давайте выберем э, мой MLG Drum set. Супер крутые, супер четкие, супер мощные барабаны и перкуссия. Можете скачать по ссылке в описании Хотя можете не скачать, потому что Этот трансет уже есть в новом санбоксе 1.9.6 Самая последняя версия Так что... Да. Давайте выпьем кик Классический кик Он паттернику офигенно качает так Снейр какой то так давай Хаос Снейр такое вот. помощнее классического путь Прекрасно. Так, теперь добавим э, перкуссии, значит, райт ставится в бочку у нас э, вот так вот. Так, так. Затем э, э, хай которые делают обычно. Э, не буду никого платятичка ну, давайте изменим потому что вот версия последняя но я решил что но у меня изменились изменился слог я, я считаю что нужно выставлять вот такие настройки на Так. так и открытый харте добавим. Тоже мы изменим его настройки. Так, и ставим его э, э, между бочками. Управить громко И только теперь мы добавляем мелодию Так, давайте Мелодия, значит, у нас будет Вот, давайте выберем вот такой вот лид Autumn Super Light Так Да, уже неплохо Так звучит э, Но давайте мы э, Теперь как-то Сделаем ну, Атмосферу нашего Витту Так, давай Давайте накинем э, Эхо и важные настройки выставим по степени двойки а то это как-то не по перфекционист ну и теперь вот самое главное нужно закинуть компрессор но не на мастер. Ну, то есть не на самого вот главного. Пользуюсь этими понятиями из FL Studio. Просто было у меня темное прошлое. Работал я когда-то на FL Studio. Но слава богу перешел на Sanlux. Сделаем мы компрессор. Непростой. А с сайдчейном. Угу. Так, для этого берем генератор, делаем вот такую форму волны мы рисуем. Так, удержание выключить и да, вот такого вот... Чтобы там трамплинчик вот такой. Теперь ставим ненужные настройки на компрессоре, вот, значит выбираем вот в этом контроле, вот, все, сетчейн выбран, теперь ставим вот так вот, так и прописываем обязательно сетчейн, Да, как хорошо. Сильно качает. Классно бегачит. Здорово. Э, бьет. <плёк> <плёк> ну и сейчас я э, за мгновение сделал полноценный трек. Итак, э, 3, 2, 1. Нифига себе! Получилось! Что ж, вот такого вот трек у меня получился. Если вы что-то не поняли, то я скажу, что я просто показывал, как я лично делаю треки. Если вы хотите научиться нормально, то я если найду, оставлю ссылку в описании на нормальные уроки по санвоксу. Ну, а если вы все таки что-то поняли и вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте хорошие комментарии. Также э, хотел бы, чтобы вы заглянули на мой SoundCloud, Там хорошая музыка. Моя собственная вот... вот Полная версия этого трека тоже будет там. Ну а с вами был серый МЛК. До скорой встречи.